Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу вас познакомить с буксом, который собирает такую монету как BNB. Называется он bccards.com. Ну и естественно мы начнем с регистрации. Регистрация здесь простейшая, ну вот вам здесь пишут не надо ставить, какие и э, майлы нельзя. Пишут, что VPN прокси еще что-то и мультиаккаунты запрещены. И здесь вы полностью пишете и имя, и фамилия, здесь логин, здесь Gmail адрес. Здесь повторяете Gmail адрес. Здесь вы ставите свой пароль. Повторяете пароль. Нажимаете «Я человек», может выскочить картинка. Нажимаете, на, сюда появляется галочка, что вы согласны с правилами, и на регистр. Я уже здесь зарегистрирована, поэтому буду заходить к себе в аккаунт, ну или на свою страницу. Логин. Так, содержащая утку, просто утку, ну ладно, просто утку. А то иногда бывает игрушечная живая и еще что-нибудь. всех уток шлепнула. Есть пингвин. Так, готово. Логин. бежит полоска. Этот букс похож на зарубежные буксы. И вот мы попадаем на нашу страницу Dashboard. Первое, что вы должны сделать, это зайти в Personal Setting, вот сюда. И обратите внимание, на Pair здесь выхода нет. Это просто написали, но на Pair не идет. Вы можете воспользоваться кошельком вот этим, вот этим. «Изменить паспорт», я выбрала «Fauset Pay». Сюда нужно вставить «Fauset Pay» кошелек от BNB, то есть Binance. Вот. Нажимаете сюда. Так. Делаете копии и вставляете сюда. Далее, вниз, сюда ваш пароль от этого бокса и сабмит. далее на чем мы здесь с вами будем э, зарабатывать поднимаемся выше и вот здесь написано earn money нажимаем ну как на иностранных буксах кто имел представление earn money сначала нажимаем на view advertisements то есть новое объявление у вас появляются вот такие вот ссылочки. Одну я оставила, чтобы вам показать, как это делается. Нажимаем на буквы. Так, нажала. Потом возвращаетесь обратно, чтобы узнать, сколько секунд вам надо просидеть. Обратите внимание, вы вернулись обратно. Таймер прошел, находите перевернутую картинку. Вот это вот читается перевернутая картинка. Когда это чуть-чуть лорагами кверху, тогда он считается перевернутым. И закрыть. Все. Таким образом перешли, прошли все вот эти вот ссылочки. Далее. Нажимаем опять сюда, переходим на видео Эдзе. Видео Эдзе. Нажимаем. Я тоже их все прошла, оставила только последнее видео. Но сейчас, конечно, будет гром греметь. Ну, нажимаем сюда. Сейчас идет видео. Подождите минуточку. Надо будет как-то убрать мне. А, звука нет, слава богу. Есть звук. Вот так вот. Вверху идет таймер. Здесь таймер 30 секунд. И нажимаете Go Back. Вот внизу Go Back. И так, таким способом проходите все вот эти вот видео. Далее мы переходим на Offer Walls. Здесь у нас вот э, визиты сайтов. У вас здесь будет несколько таких вот Ссылочек. Ну, я показываю, как это делается. Значит, нажимаем, нажимаем сюда. Вверху пишут Wait, please, То есть, подождите немножко. Ждем. Вот эта полоска где-то бежит побыстрее, где-то подмедленнее. И появляется вот это как копча. Выбираем картинку, которая не похожа на все остальные. И ждем, когда появится слово грейд. Появилось слово грейд, мы можем это закрыть. Закрываем. Все, у меня все пройдено. Но вот я что еще обнаружила здесь. Шотлинки. Не знаю, что это за шотлинка. Сейчас посмотрим. Шотлинка это укороченная ссылки смотрела сюда здесь видео не было ух ты сколько здесь их Это сколько же можно сразу набрать я умею ребята делать шотлинки, но я не буду останавливаться на них здесь сколько можно сразу заработать это я сделаю уже потом теперь мы переходим в наш дашборд нажимаю вот сюда дашборд дашборд это аккаунт свой аккаунт или своя страничка и мы видим что у меня уже есть три с половиной bnb а вывод здесь от тысячи вот сейчас я попробую при вас сделать вывод выдро нажимаем вот увидетьдро нажимаем house у нас уже здесь стоит с Кошелек. Самый максимальный вывод в сутки 10 BNB. Здесь берут маленькую комиссию. И вот нажимаем сюда. То есть вот наша сумма. И нажимаем сад Нам пишут здесь, что все прошло успешно. Теперь переходим в э, вот, withdraw history, это значит история выводов. Нажимаем и смотрим, написано complete, то есть что выполнено. Заходим в faucet.pe я перейду в, да, в свой дашборд. Ну, я уже привыкла слова говорить на английском. Вот опять к себе в кабинет. Так. И вот у меня BNB. Видите, что пришли мои бенбишки И здесь тоже показано, что они пришли. Но это если кто не хочет заниматься шотлинками. еще я вам хочу показать где находится реферальная ссылка. Вот у нас здесь баннерс. Баннерс. Здесь есть ваша реферальная ссылочка. То есть моя будет, как всегда, под видео. Копировать. И здесь есть баннеры, если вам надо. Куда-то поставить. Я думаю, что этого достаточно Так как я буду продолжать Я не знаю, смогу ли я еще раз сегодня вывести деньги Потому что на коротких ссылках 100% можно заработать больше, чем то, что я вывела Но это не суть, важно Главное, что вам показала, что букс платит Сейчас я все-таки сделаю выход чтобы была у нас стабильная картиночка, если получится на видео. Ну, то есть главная картинка. Вот такая главная картинка. Кому понравилось, пожалуйста, собирайте. Кто умеет делать шотлинки, я приветствую всегда таких людей. И еще, если вы не умеете делать шотлинки, но хотите научиться, напишите мне пожалуйста под видео и я специально сделаю видео на несколько шотлинок потому что они как правило все похожи друг на друга и смысл э этих всех шотлинок решения то есть э укороченных ссылок он один то я сделаю специальное видео и покажу как их делать потому что все-таки самые большие э как будем говорить, цифры дают шатлинки. На этом все. Желаю, как всегда, вам здоровья и больших успехов.